Приветствую вас, дорогие друзья. С вами сегодня Андрей Хавратов. и Дмитрий Воронов. Является генеральным директором компании инновационной базальтовой технологии в Польше, где мы являемся на 50% совладельцами с этим направлением. Дмитрий, сразу вопрос. Объясните, вот что такое инновационная базальтовая технология? Ну, если сказать максимально коротко, это продукты, которые мы получаем из камня, из э, э, камня под названием базальт. Э, этот камень, это сырье для нас подготовила сама природа, это магма, которая когда-то извергалась из вулканов, и теперь мы в виде щебня ее плавим точно так же, как когда-то природа, получаем из этого нить. И из нити делаем различные композитные материалы. Эти материалы могут использоваться практически э, в любой сфере жизнедеятельности человека, начиная от э, каких-то строительных материалов, мебели, каких-то, я не знаю, лыжных палок, лыж, всего чего угодно, и заканчивая э, космической промышленностью, автомобилестроением, судостроением строения да, то есть огромный, огромный спектр применения практически в любой сфере, которую мы можем только себе придумать. И если говорить о перспективах развития этого рынка, вот можно примерно там, ну, хотя бы на ближайшие там 5-10 лет, вот э, какая перспектива развития может быть? Ну, перспектива огромная. Э -э на сегодняшний день э мне так позволяют говорить, тренды, который присутствует везде в мире, это экология, это защита природы, и базальт как монопродукт, как натуральный продукт, продукт из камня и только из камня, никакой химии, он может быть применен везде, соответственно, объемы этого рынка, ну, колоссальные. Это триллионы, сотни триллионов долларов. Mm -hmm. Я думаю, что в ближайшее время, в перспективе, это будет тот материал, который сделает абсолютно бесполезным применение любых других технологий. Каких-то изделий из стекловолокна, металла, природных материалов, которые имеют ограниченный ресурс, типа дерева. То есть вот э, фактически везде, где можно будет использовать базальт, его будут использовать, потому что это не просто э, там, экологический продукт, это на 100% перерабатываемый продукт. Наша компания стала инвестором для того, чтобы иметь вот этот небольшой, э, можно так сказать, цех или фабрику, да. которая что-то должна делать. Могли бы вкратце рассказать назначение этой фабрики? Это, это пока э, небольшое предприятие, так называемый demonstration план. Такой шоу-рум, скажем. Шоу-рум, да, показать наши возможности, потому что мы э, везде, где рассказываем нашим потенциальным партнерам о том, что мы можем это сделать, нам все задают вопрос, покажите. Да? Вот, собственно, основная задача – это создать именно такой шоу-рум, чтобы показать наши возможности, причем не просто показать, но и этот проект будет самоокупаемым, и он даже будет приносить прибыль. Угу. Конечный продукт на этом предприятии – это базальтокомпозитная композитная арматура и некие производные для строительства э, жилищного. Э, мощность производства около 400 тонн в год. Мы делаем шоу-рум, на котором мы еще чуть-чуть зарабатываем. Совершенно верно. Сейчас уже фактически заказано оборудование, производство, при том должном финансировании, которое должно осуществляться сейчас, когда примерно можно ждать запуск этого, этой фабрики, этого производства? Ну, мы планируем э, запуск на апрель-май этого года, э, так что приглашаю... То есть торжественное ленточку. открытие, да, ленточку. ленточку, Обязательно, обязательно ну и, соответственно, на этот же период э, мы будем приглашать большое количество наших потенциальных партнеров в будущем, инвесторов всех, э, людей, кто заинтересован в строительстве таких предприятий по всему миру, угу. и наша компания э, как раз будет и заниматься тем, что будет создавать эту индустрию во всем мире. А в январе, я знаю, было несколько деловых поездок. Могли бы поделиться, в какие страны и с чем были связаны эти деловые поездки? Мы были э, в Объединенных Арабских Эмиратах э, на нескольких интересных мероприятиях. Эти мероприятия были связаны с продвижением э, экологически значимых для нашей Земли проектов. То есть это ветряная энергетика, солнечная энергетика, применение водорода как источника энергии в мире и везде. Э, э, наши э, заявления о том, что базальт может стать одним из мощнейших источников для конструктива под все эти проекты. Везде это было воспринято на ура. Мы очень хорошо о себе заявили. Если ветряная энергия, в чем использовать Ветряки, фактически, на сегодняшний день, производя чистую энергетику, да, сами сделаны из металла, либо, например, лопасти делаются из стеклопластика и металл. То есть чистая энергия производится нечистыми товарами. Совершенно верно. Э, там, и э, поэтому, да, учитывая, mm. что э, есть такая тенденция, э, в первую очередь сейчас в Европе, так называемый жизненный цикл продукта, когда в стоимости продукта учитывается не только его производство, но еще и стоимость эксплуатации, а самое главное, утилизация, mm. то э, с большинством продуктов э, композитных, синтетических возникают проблемы. С базальтом таких проблем возникнуть не должно и не может быть в принципе, повторюсь, это просто камень. Да? Мы его точно так же можем переработать обратно в какой-то новый продукт из базальта. Поэтому в ветряке, соответственно, если делать его уже чистым на процентов, то и саму башню и лопасти можно делать из базальта, с применением базальта композитных материалов. Это будет лучше. Прочнее, долговечнее. А в, солнечных... в солнечной панели? энергетике, соответственно, весь конструктив, который применяется... Который да, панели. где крепятся солнечные панели, точно так же можно делать из базальта. Он постоянно подвергается воздействию различных природных явлений. Да? Он находится в земле, соответственно, на сегодняшний день это все делается из алюминия. Это окей, хорошо, там, надежно, но он не ржавеет. Но алюминий — это не чистое производство, mm -hmm. да, оно очень сильно загрязняет нашу планету. Базальт опять же нет. То есть вы делали презентации там да. а, и деловые контакты, с кем уже можно было бы Совершенно продвигать верным. к будущему да, да, э -э, да. продукцию. И мы сказать, нашли это... поддержку, mm -hmm. и теперь огромное mm -hmm. количество ключевых фигур в этом бизнесе готовы нас поддерживать и продвигать, помогать mm -hmm. в развитии нашей технологии. Это была первая поездка. Ну и следующая поездка, это была на международный экономический форум в Давос, mm -hmm. это Швейцария, где собирались ведущие бизнесмены Земли. Да? Там, там куда... где 100 миллиардеров было, да? Да, совершенно верно, было много президентов, Трамп был. То есть, ну, было очень интересно. Мы точно так же провели там презентацию, заявили о себе, нашли поддержку даже у маленькой Швейцарии сразу же, потому что оказалось, что для них очень важная проблема – это проблема их подъемников, да, которые точно так же можно делать из базальта. Они не будут гнить, они не будут корродировать ну, и так далее. Они очень надежные, легкие, прочные, если будут произведены из базальта. Провели переговоры с э, премьер-министром Польши. Да? Э, нашли точно также поддержку, а мы находимся, дислоцируемся в Польше. Поэтому для нас очень важно. Поэтому польское правительство уже в курсе, что на их территории делается такой интересный mm -hmm. проект. И всячески готовы его поддерживать. Mm -hmm. э, провели переговоры с целым рядом правительств, да, с Индией с Германией, с Францией, с Италией, Испанией. Поэтому э, на сегодняшний день у нас есть очень хорошая поддержка. Мы дальше работаем над, над вопросом э, вот такого э, пиара, да, uh -huh. то есть заявления о себе. Я думаю, что э, как только мы запустим наше производство, вот этот шоурум, то э, дальнейшее развитие уже предопределено. Дмитрий, э, вопрос такого плана. Экологически э, важно, но получается, что существуют печи, которые нужно плавить этот базальт. Да. Но сама печь это уже, значит, чем это для отличия, к примеру, от тех мартеновских печей, которые металлургия занимаются? Ну, на сегодняшний день <клес> технология э, газоэлектрическая, да. И Единственные выбросы, которые делают эта печь, это продукты сгорания природного газа. Но угу. совсем недалекое будущее, то есть я думаю, до конца текущего года мы уже будем переводить эти пищи на электричество, соответственно, используя, например, зеленое электричество, мы еще и будем полностью зеленым производством. То есть у нас будут электрические печи, которые будут потреблять зеленую электроэнергию и все. Угу. То есть фактически это экологическое производство. Совершенно верно. Ну тогда пожелания вот нашим людям, которые стали фактически совладельцами да, этого направления, э, ну от вас, допустим, да, э, может быть, хотели бы что-то передать таким. Людям. Ну, э, хочу передать э, нашим соинвесторам которые вложили в этот проект, что они сделали правильный выбор, что надо и дальше поддерживать этот проект, его развивать. Он, это не просто бизнес-проект, да, который принесет большие деньги, и это тоже важно, да? но это, кроме того, еще сыграет существенную роль в сохранении нашей земли, в том виде, в котором она есть, То есть на сегодняшний день, ее улучшение экологии, вообще природы, в том виде, в котором хотя бы она есть на сегодня. Благодарю, Дмитрий. Будем обязательно на открытии, перерезать вместе ленточку. Жду. Всего спасибо. Доброго.